Я очень рада, что вы основной костяк собрался, старички и новенькие подтяну, подтянулись. Ну, Но я думаю, всем, кого, кого, кому интересна тема открытия, оформления личного канала на видеохостинге YouTube, кому он интересен, все собрались. Так, идем мы на план действий. Сегодня у нас по плану шестой урок, шаг шестой. Открытие YouTube-канала, вот он, ролик полностью, здесь описание, как он открывается, оформление YouTube-канала, создание шапки на канал, активные ссылочки, как создавать здесь целое видео. Сегодня мы с вами займемся конкретно размещением видео на YouTube-канале. Давайте вспомним, как, с чего начинать регистрацию на YouTube-канале. Для этого мы... Открываем Google. Если нет кнопки, в смысле, вам не нужна кнопка «Войти», вам нужна новая. Вы вот «Создать аккаунт». Выходит вот такая форма, которую нужно заполнить. Имя, фамилию свою пишите подлинную, а вот имя пользователя думайте, чтобы оригинально было и запоминать. Выходим на свой канал. И нам нужно загрузить, загружать сюда вот на эту вкладочку. Ролик, это я сейчас нахожусь у себя на ютубе нам нужно создать видео значит вот я создавала сегодня поздравление ролик поздравления для защитников отечества ищем идем вверх нашей программы ищем вывод слова левой мышкой открывается вот такая вкладочка настраиваемый видеофайл открывается вот сколько вариантов какой будет тип роликов. Ну вот MP4 сразу по умолчанию идет. Нас это устраивает. У выбираем файл, файл. Или можно, еще раз повторюсь, перетащить этот ролик сюда, или же выбрать. Ну давайте выберем. Так, открываем эту папочку. И вот он ролик. Его выделяем левой мышкой. Название ролика вышло. Открыть. Все. Пошла загрузка. И вот смотрите, в конце обязательно хэштеги подписаны. Вот посмотрите, каждый ролик имеет свою картинку. На каждой картинке, вот эти картиночки, это называется превью, то есть визитная карточка самого ролика. Поздравляю эти отзывы а вот такой красивой полемики у нас нет эта полемика появится когда вы просмотрите ролик содержание ролика и затем уже друг другу дадите ответы задавайте вопросы мы проведем дополнительное по вашим вопросам занять задание но вопросы сгруппируем допустим по контазии как раз, как раз что вам непонятно по ютубу что непонятно поэтому значит Смотрите, вот это Галина написала, что у нее есть свой Google Диск. Да, Google Диск есть и в телефоне. Он синхронизируется с вашим компьютерным диском и Яндекс Диск. И в телефоне есть, он синхронизируется с вашим компьютерным Яндекс Диском. И это очень удобно, понимаете? Вот смотрите, я вот создал, допустим, у себя Яндекс Диск в компьютере. И у меня тут куча папочек. И мои скриншоты все здесь и публикации и онлайн школа ну то есть вот я папочки какие мне надо я создал и они допустим вот я открыл вот они файлы все здесь так они у меня здесь и в компьютере и если я захочу их взять в телефоне они мне понадобятся и там куда-то их отправить я точно также открою этот же диск на телефоне и очень удобно пользоваться этим. это называется облачное хранение ну а сейчас будем заканчивать. Всем спасибо и до свидания, до следующих занятий.